КЛЕГА ВУПАЛА -а -а -а -а! Так, всё, я! Я, блядь! Э, я, блядь! <плодкер> я, блядь! Кстати, я её хотел, Бля! Ну... А -а -а! нет, А как же моя коса, блядь? Ну, ее тоже хочется. А дайте КИГА, блядь! Абсолютно нулевая. Ты просто нулевый, чел. Ладно. У меня теперь на нее есть оружие, кстати, по-моему. А переключить можно? Спануться, гнуться Что это за хуйня? Что это, блядь? Ооо, нормально, так да, нормально. Еще и промокоды девочки дали. Все девочки, пиздам нам все. Он трицатник, да? По-моему, он у меня стоит сейчас. Так сказать, зимовка нахуй. Так. Что? А, вот этот. Он понял, приоботал. Дали еще одну. Вот девочки. Вот девочки. Мои про ⁇ нервы, блять. на это хуйню, честно слово. Я... Я, я, я сижу я ору, блять. Просто потому что мне выпало ССР, я вахуя. С 36 наверное, мне выпало ССР. В принципе, до 80 здесь прокрутить это вполне возможно. Так что все нормально, просто я крикун. Архаус. А что это, блять? Сука, это хилинг! А можно мне э, чтобы оно пиздило? Прям нормально? Вот, вот это вот хуйня пиздит, блять. Ей въебать можно. Yeah. Берешь и въебал вот так вот прям по поебал. Холли краб. Он танцует, стайл. Ну и странный поцик.